Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Что ты за мной таскаешься вторую неделю? Меня тошнит от тебя! Да свали ты уже! Лорд Эмиан, а может быть, она всего лишь хочет... Ч чего хочет? Хочет подобраться к вашему отцу, вот и ходит по пятам. Вот именно, она такая же, как и остальные. Дура, дура, уродина, тупая коротконожка. Вот грубиян. Что больше я тебя не видел, тебе ясно, горила преследователь. Я подумываю ему еще разок врезать. Ого, впечатляющий вид. Это же имперские школьники. Я от страха уписываюсь. Например, на контрольный по родному языку ты получил всего 50 баллов. Стоп, Ну откуда? Погоди, при чем тут это? Я через твоя плеча подсмотрела. Аня потихоньку превращается в сталкера. Ты боишься, что отец знает, как плохо ты написал свой тест? И Я тебя понимаю, у меня самой 17 баллов. Ты меня с собой не равняй! Я показываю ему абсолютно все оценки, даже если это сплошные двойки. О чем мы вообще говорили? Погоди-ка, а вдруг она метит на свадьбу и решила познакомиться с отцом? Серьезно, решимости ей не занимать. Ну хорошо, Анечка, я подожду с тобой. Твоя смелость достойна похвалы. Я ошиблась. Она просто дурью мается. Хотя, если честно, она у меня такая взбалмошная, что порой сам не знаю, как с ней быть. Она и старику жизнь портит. С возвращением, Ллойд. Ее почему-то спящей привезли, и с тех пор она так и спит. Вам доставочка.